Главное соображение заключается в том, что наши э, американские друзья, э, как бы вот, друзья-помощники, союзники Украины, приняли решение завершить эту войну переговорами с Путиным. Они сформулировали эту позицию. Они сформулировали эту позицию э, в переговорах с украинской стороной и э, попробовали выработать как бы формулу, которая была, устраивала бы э, украинскую сторону. И, э, сформулировав эту формулу, э, решили предложить ее Путину с тем, чтобы, поскольку Путин хочет переговоров, он об этом говорил, вот он э, заявлял всяким разными, говорит, нас Путин хочет, давайте мы предложим ему формулу, по какой можно было бы э, завершить эту войну. Понятно, что нас там не было, там, где проводились эти переговоры, но тем не менее, судя по многочисленным публикациям, утечкам, а также некоторым заявлениям западных деятелей, и не только западных деятелей, некоторые контуры сделки, которая была подготовлена, вырисовываются. В целом в ряде источников эта позиция получила название «Формулы Салливана». Возможно, здесь есть отклонение от того, что Имели в виду авторы, я допускаю это, поскольку, еще раз говорю, туман здесь достаточно глубокий, но, тем не менее, вырисовывается следующая картина. А, кстати говоря, «Украинская правда», которая, по-моему, неделю тому назад опубликовала большой материал под названием «Как Россия склоняет Украину к переговорам», хотя название именно такое, но, судя по тексту, там как раз четко ясно, что предложение было передано Путину. И мы знаем, где, когда и кем она была передана. Если она была передана Путина, она была передана американцами. Ну, хотелось бы надеяться, что это то, что они передавали, было как минимум согласовано с украинской стороной. По крайней мере, какие-то позиции были согласованы. Но вот из того, что вырисовывается, вырисовывается такое, что было предложено Путину покинуть всю территорию того, что называется континентальной Украины. Оставить, это один вариант, оставить Крым за скобками, то есть не поднимать этот вопрос ни при каких обсуждениях в течение, по крайней мере, последующих семи лет. Вот это как бы основная такая позиция. А были другие варианты, которые э, тоже просочились. Возможно, это ответные были предложения Путина, заключавшиеся в том, что э, линия э, фронта, линия э, соприкосновения фиксируется по берегу реки Днепр при освобождении правого берега вместе с Херсоном, и дальше вот от Васильевки до Донецка примерно строго на восток, и затем на северо-восток, видимо, близко либо к той линии соприкосновения, которая наблюдается сейчас, вплоть до реки Оскол, либо же по северной границе, так называемых ЛНР-ДНР, по состоянию на 23 февраля 2014 года. Еще раз скажу, у нас нет достаточно оснований утверждать, кто какой вариант предлагал, на чем, что они обсуждали, но вот все возможные варианты линии соприкосновения колеблются вот в пределах от нынешней линии соприкосновения до освобождения всей континентальной части Украины. Одновременно в рамках этого пакета или параллельно с ними шли переговоры о... Обмене пленными, по крайней мере, украинская сторона предлагала обменять всех на всех, частично это было уже реализовано, вот недавний обмен 50 на 50, одновременно с этим же шли переговоры об возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, который теперь после освобождения Харьковской области и освобождения Херсонской области полностью проходит по свободной части Украины, и, видимо, это являлось препятствием или условием для возобновления э, работы этого аммиакопровода. После того, как это произошло, это условие было выполнено, плюс к это было выполнено следующее условие, обмен э, части военнопленных, и теперь как бы формальные требования с украинской стороны по возобновлению работы аммиакопровода выполнены, и вот уже целый ряд западных э, изданий публикуют информацию о том, что этот аммиакопровод либо вот-вот начнет работать, либо уже начал работать на экспорт российского аммиака через порт Южный в Украине. Судя по всему, эти переговоры шли на территории какой-то арабской страны, в качестве вариантов называют прежде всего Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. Видимо, на последней стадии этих переговоров, для того, чтобы отработать э, эту формулу, э, в Киев прилетал э, помощник по национальной безопасности президента США Салливан, если не ошибаюсь, по-моему, 4 ноября. Э, видимо, тогда согласовывались какие-то, видимо, согласовывались последние версии. И, наконец, последний согласованный вариант э, предложений, видимо, либо американских с которым были познакомены украинские страны, либо американо-украинских, либо какой-то еще другой вариант, был передан, как мы теперь понимаем, господином Бернсом, господину Нарышкину, на их встрече в городе Анкаре 15 ноября. Вы помните, что э, эту встречу сопровождали публикации в западной прессе о том, что господин Бернс едет туда, чтобы предупредить господина Путина от осуществления ядерного удара и, там, и так далее. Ну, понятно, что это традиционная дезинформационная завеса, которая не имела никакого отношения к действительности, как, собственно, и практически все завесы, которые сопровождают поездки и действия господина Бернса. Так же, как и э, многочисленные заявления о том, что Бернс ездил в Москву в прошлом году, помните, 2-3 ноября 2021 э, -го года, о том, что якобы предупредить Путина о, о том, чтобы он не нападал на Украину, Помните такие заявления, которые Конечно, делают? Да. И все эти... Ну, это все дезинформация. Это все дезинформация, которая прикрывала другие э, действия э, высокопоставленного посланца, э, э, даже, даже трудно сказать, белого, ну, пусть будет Белого дома. Э, так вот, э, судя по тому, что да, этот, эти предложения были переданы на Рычкину, и ответом господина, помните, еще говорили, что говорить. Признаком того, что господин Путин примет э, американо-украинское предложение, будет отказ от э, ракетных обстрелов территории Украины. Помните, такие заявления были? Ну вот и ровно э, в тот момент, когда э, Нарышкин полетел из Анкары в Москву, а Бернс из Анкары добирался в Киев, или уже добрался в Киев, э, Путин э, совершил один из самых жесточайших э, ракетных, обстрелов в территории Украины, тем самым показав, как он отнесся к тем предложениям, которые были ему сделаны. Вот. И, собственно, он и продолжает вот эту кампанию, кампанию ракетных обстрелов, которые идут чуть ли не каждый день соответствующими разрушениями, тем самым демонстрирует, как он на самом деле относится к самой идее переговоров. Вот вы говорили, вот, Путин говорит, вот я хочу переговоры, вот посылает одного посланца, Песков говорит, Матвиенко там, там какие-то представители российского Мида говорят о том, что хотят переговоры. Вот мы видим какие-то переговоры. Вот эти переговоры падают в виде ракет, в виде дронов, в виде взрывчатки, уже теперь не только на позиции ВСУ, но на территорию всей Украины. Вот каких переговоров хочет Путин, вот как он это отбивается. Путин как хотел, так и продолжает настаивать на полной, тотальной капитуляции Украины. И для, после чего, совершенно очевидно, он совершит на той территории, если не дай бог такое произойдет, то, что он сделал в Буче, Ирпине, Мариуполе, Изюме, Херсоне и в других местах, которые оказались во временной оккупации российскими войсками. Но чтобы закрыть эту тему, должен сказать, что американцы отнеслись к этим переговорам исключительно серьезно.